Оно вечно прибудет со мной Садовая Спасская улица Автобус 98 Пивные ларьки в окружении И через дорогу прудмах Войдите в моем положение Пропить все и жить на натощак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 Притерпится жизнь и прилюбится, жаль юность порвется с друной. Прости меня, Спасская улица, автобус 98, -й. садовая, Спасская улица, автобус 98. -й.